Приветствую вас, скорпиончики, братья и сестры по крови. Сейчас мы будем с вами смотреть, что будет происходить в нашей с вами жизни перед 14 апреля по 8 мая. Именно в это время Венера будет двигаться по нашему символическому дому партнерства, по терцу. Но помимо этой Венеры будет еще. У нас активно несколько таких сфер жизни, как сфера семьи, любовных взаимоотношений, работа. Работа будет активна до 20, до 20 апреля. После этого немножечко как-то интерес к работе спадет и больше будет концентрироваться ваше внимание на партнерстве. Захочется как-то себя побаловать, захочется насладиться прекрасными вещами, такими как вкусная еда, приятные напитки, комфортная обстановка, красивые люди. У многих может возникнуть желание познакомиться с таким человеком, который будет надежным и который, ну, от которого можно ожидать таких приятных моментов в жизни как известно скорпионы также ценители всего прекрасного как и тельцы поэтому венера в тельце она для вас будет очень-очень даже благоприятна и родственно теперь что еще интересно будет такой будет у нас еще активен дом. До, 8, до 23 числа будут решаться вопросы, связанные с партнерством. И не партнерством, а деньгами ваших партнеров. Могут быть какие-то сексуальные тоже темы выходить на первое место. Также темы, связанные с получением наследства. А после 23 числа. Ситуация немножечко поменяется, многие из вас переместятся в какие-то мысли о том, что они съездят ли куда-то погулять, может быть отдохнуть, то есть, возобновят свои мысли о дальних странствиях и путешествиях. В общем-то для тех, кто хочет попутешествовать, то лучше отложить все это уже в да, период ближе к концу апреля. По крайней мере, это будет легко для вас складываться, чем если вы будете это планировать раньше. Ну хорошо, давайте перейдем к началу нашего прогноза. С каким настроением входят скорпиончики в этот период? Давайте посмотрим. Ну, Плутон, который находится в вашем символическом доме коротких поездок, передвижений. Он здесь еще немножко имеет... Напряженные аспекты, еще какое-то время вы будете, может быть, в усиленном порядке ездить, что-то решать, что-то добывать, какие-то бумаги, о чем-то договариваться. Но что вам здесь будет помогать? Так, если ситуация в доме, в семье не имела до сих пор некоторый напряженный характер, но ведь я все-таки чувствую здесь потепление. Ну, до 23 апреля по семейным вопросам должны быть достаточно легкие решения, катаклизмов не предвидится, чтобы не случилось, оно будет иметь позицию выздоровления и положительное решение. Если кто-то планирует начинать какие-то строительные работы или ремонтные, то тоже до 23 числа. Постарайтесь это хотя бы начать. Хотя бы начать. Что еще? С 17 по 27 апреля многие на себе почувствуют такой прекрасный аспект, как соединение Венеры с Ураном. Уран это неожиданность. Венера это любовь. Это деньги. Соединяясь, они образуют такую конфигурацию, которая может принести какое-то неожиданное знакомство, неожиданное какое-то сексуальное при, приключение, какие-то неожиданные материальные поступления. Я бы сказала, что в это время не стоит засиживаться. Постарайтесь как-то разнообразить свою жизнь. Многие из вас уже засиделись в ожидании чего-то. Пора, пора уже давным-давно мысли все отпустить, связанные с прошлым, с тем, что не сбылось, или с тем, что не оправдало ваши доверия. И давайте наводите свой взгляд на новые горизонты. Тем более, что ситуация будет этому благоприятствовать. Особенно интересным и значимым может этот период оказаться для тех скорпионов, которые родились в период с 1 по 7 ноября. Вот, наконец-то и на ваши улице будет праздник. Так что не сидите. Для тех, кто поднимет свою попу и хотя бы что-то сделает, то обязательно для вас будут какие-то интересные знакомства, которые вас порадуют. Ну и да, почему бы никаких каких-либо приключений не поиметь, правильно? Давно уже как-то все скучно в этой жизни. Хорошо, дальше. С 19 апреля Меркурий, видите, ваша зона Овен, это ваша работа, она освобождается. И с 20 числа вы как-то так, знаете, переходите в зону создания. Взаимоотношения, укрепление этих взаимоотношений. То есть вам как-то больше захочется поработать над над тем, чтобы не только было вам хорошо, но и хорошо тем, кто будет рядом с вами. С 21 по 28 апреля Венера образует квадрат. Давайте посмотрим на этот квадрат к Сатурну. Ваш Сатурн здесь в зоне семьи. Чем это может говорить? Ну, мне кажется, что здесь как-то вы можете несколько прохладней отнестись к своим партнерам. А, наверное, они как-то будут к вам больше и теплее. Больше располагать будут пытаться вас к себе. Будут больше внимания вам уделять. От них будет больше тепла, чем будет... С вашей стороны к ним. А еще вы будете по отношению к своим партнерам настроены более прагматично, чем когда-либо. То есть вы будете думать, насколько вам это выгодно, что вам принесет эта связь, что вам принесет это партнерство. И вообще, ну, нужно ли, насколько оно вам необходимо и стоит ли вообще туда э, входить. С э, 23 апреля Марс перейдет в Рак. Рак для вас это зона путешествий, это зона высшего образования, это зона другой философии. Для тех, кто планировал дальние поездки, планируйте после 23 апреля. Тогда это будет для вас все достаточно легко, без сучка, без Ой, без Ну да, пусть будет так. А с 29 апреля по 3, по 4 мая будет секстиль между Венерой работать и Нептуном в рыбах. Ваш Нептун в зоне любовных взаимоотношений, но Венера в зоне партнерства. Но лучше и представить, нельзя себе время для того, чтобы влюбиться, насладиться этими чувствами ну и вообще прекрасный период для того, чтобы творить Ну мне почему-то кажется, что вы обязательно влюбитесь, Ну вряд ли он пройдет незаметным для вас прям избежать соблазну будет практически невозможно потому что еще и Венера будет находиться в соединении с Лилит Лилит еще та искус искусительница ну что ж, возможно пришло время и вам порадоваться жизнью с 3 по 8 мая будет Трин, Венера и Плутона в Козероге. Давайте посмотрим на него. Так, вот он он. Плутон находится в, вашем зоне, в вашей зоне поездок. значит Здесь благоприятный период для каких-то совместных планов. Возможны даже поездки не на большие расстояния, на короткие. Но будут удачны любые договоренности и по работе с вашими партнерами в том числе. Возможно, получение материальной выгоды через партнерские взаимоотношения. Ну а теперь посмотрим, что вам подскажет Тару на этот период как будут воспринимать представители знака Зодиака Скорпион в период с 14 апреля по 8 мая. Шестерочка мечей. Это человек, который двинулся в путь, который наконец-то решил что-то делать, что-то менять в своей жизни, вносить в нее какое-то обновление. Путешественник. Человек-мечтатель. Человек, который... Строит реальные планы и знает, как их осуществить. Хорошо. Что ожидает Скорпиончиков в материальной сфере? Давайте посмотрим, что ожидает Скорпионов в материальной сфере. Восьмерочка мечей. Сфера пока еще для вас неудовлетворительна. Вы еще толком не понимаете, на каком вы свете, на что вам надеяться пока она для вас закрыта. И многие из вас даже не видят выхода. Ну, давайте посмотрим, уточним. Ой, тут башня. Что ж такое? Неожиданные. Знаете, здесь неожиданные траты могут быть. Не получается накопить. Копите, копите, потом раз, и приходится потратить даже то, на что вы вообще не планировали. Здесь хотя, да, здесь какие-то мечты могут не сбыться в материальном плане. Потому что идет башня и идет звезда. Это, знаете, как разрушенные мечты. То есть какие-то планы, связанные с финансами, не осуществятся. Но есть надежда на то, что это кратковременно. Это лишь башня. Оно бабахнуло, ушло и за ней пришло новое. Ну, в любом случае, это указание на то, что к финансам своим нужно относиться в ближайшие 3 недели очень и очень осторожно и аккуратно, не разбрасываться ими направо и налево. Еще это, кстати, может быть указание на то, что кто-то будет вкладывать в ремонт. Ну, если для ремонта по башне, то это вполне. То есть вы когда-то себе там запланировали и у вас все идет по плану. То есть в текущие вложения в ремонтные работы. Такое да. Хорошо, дальше. Что ожидает скорпиончиков, у кого сложились крепкие взаимоотношения в доме, в семье? Здесь колесница. Ну, во-первых, все под контролем, все идет своим чередом. Никаких, в общем-то, здесь негативных событий быть не должно еще это указание на возможную поездку и передвижение и это еще и подтверждается умеренностью умеренность как правило не дает каких-либо круп кардинальных изменений как правило все течет своим чередом и еще это может указывать на небольшое путешествие хорошо давайте посмотрим что же ждает скорпиончиков в любовной сфере что же, да, Скорпиончиков в любовной сфере в период с 14 апреля по 8 мая. Здесь двоечка жезлов. Двоечка жезлов – это выбор из двух. Это, знаете, 50 на 50. Есть сомнения. Вы смотрите вперед, вы размышляете. Вы как-то... Сердечко ваше еще спокойно, особо ни, ни, ни от кого не загорается. И карта повешенная, тому есть подтверждение. Видимо, что-то еще тянет вас из прошлого, не пускает раскрыться. Да, королева мечей, прагматичный, практичный, полностью подчиняете свои чувства рассудку. В общем-то, здесь знакомства да, могут быть на конце колоды. Король мечей, воздушный король, близнецы водолей или, или весы, но тем не менее ваше сердце пока закрыто. Оно не расположено глубоким чувствам и эмоциям. То есть, наслаждаться жизнью можете, но сердце не открываете. Хорошо, давайте спросим, что ждать скорпиончиков в плане карьеры? Что ожидает скорпиончиков? В плане карьеры давайте посмотрим девятка кубков но это карта не для работы это скорее всего карта для того чтобы полениться ну вот здесь одно из двух может быть вас все будет настолько радовать и все удовлетворять что вы будете воспринимать работу как праздник или же вам захочется отдохнуть от этой самой работы давайте я уточню десятка пентаклей, да все стабильно у вас, все десным чередом, понакатанный, хорошо. Давайте спросим, что ожидает скорпиончиков в плане здоровья? Не будут ли они болеть? А если будут, как быстро будет выздоровление у скорпиончиков? Смотрим. Мир. Ну, это прекрасная карта. Здоровье, выздоровление. Очень хорошее. Переход на новый уровень. Хорошо. Давайте главный свет. Какой будет главный свет для... Да, давайте еще спросим, может быть, кто-то хочет работу поменять. Хотя у нас там и выпала стабильность. Но на всякий случай зададим вопрос. Благоприятный ли сейчас период для перемены... Мест, смены места работы, поиска нового места работы, башня. Ну, видите, тут у вас снова башня, что-то горит, что-то падает. Ну, я бы сказала, нет. Разве что если это ситуация, когда вас уволили, ну, и у вас нет просто другого выхода, но если вам спешить некуда, вас в шею не гонят, то лучше пока не стоит. Ну и главный свет для вас. Главный свет для представителей знака Зодиака Скорпион в период с 14 апреля по 8 мая. Какой будет главный совет? Отшельник. Отшельник это побыть наедине с самими собой, со своими мыслями. Вы, если честно, уже так долго были в таком состоянии, что мне хочется сказать, что может быть ну, все-таки где-то в чем-то и стоит нарушить вот это едини... одиночество, отшельничество. Здесь есть также указание на то, чтобы поехать куда-то, с кем-то переписывается. Смотрите, есть смысл кому-то написать сообщение, с кем-то встретиться, пообщаться. Может быть, это, знаете, как просьба о помощи. Может быть, здесь будет кто-то нуждаться в вашей помощи. По отшельнику это человек старше по возрасту значительно. Ну, знаете, вот как-то. Если смотреть по Таро, то я не вижу, чтобы вы были полностью расслаблены, хотя астрологически у вас здесь складываются очень благоприятные, шикарные аспекты. Но будем надеяться, что все-таки вот для какой-то части Скорпионов этот период пройдет в приятных, неожиданных, любовных знакомствах, которые вас порадуют и наполнят вас новыми эмоциями. Ну что ж, ну а на сегодня заканчиваю, надеюсь, что мой прогноз был для вас полезным. Благодарю ваши лайки, за вас, за ваши лайки, комментарии. Напоминаю, что я готовлю прогноз э, в зависимости от того, сколько было просмотров, сколько было лайков, сколько было комментариев. Вы у меня на четвертом месте по результатам прошлого периода. Но надеюсь, что дальше будет еще лучше. Ну и до встречи в следующих периодах. Удачи вам!